26 сентября в зале заседания в Казанской государственной академии ветеринарной медицины молодые ученые презентовали свои доклады по актуальным проблемам светил науки. Заседание традиционно началось с приветственных слов представителей образовательных учреждений и ветеринарного образования. Ректор академии Рустам Равилов рассказал об истории и становлении такой профессии, как ветврач, а также об организации первой такой кафедры. Действительно, 200 лет назад первая кафедра... Вернее, кафедра, которая занималась ветеринарным образованием, кафедра скотта лечения, была создана в Императорском тогда университете. И, скажем так, она стала тем прообразом и, наверное, источником дальнейшего развития ветеринарного образования, Нашем После оглашения приветственных речей гости и представители Академии ветеринарной медицины приступили к самому ключевому моменту заседания – докладам. Восемь лекторов подготовили ценный материал для выявления и развития многих насущных проблем, которые непосредственно касаются молодых ученых. Тематика докладов была самая разнообразная – от деятельности молодых ученых и специалистов в Казани до опыта участия в конкурсах президента Российской Федерации. Одним из первых выступил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и технологий Михаил Варфоломеев. Вообще за эту деятельность, 15-летнюю, было реализовано достаточно много серьезных проектов, не менее 30. И, так сказать, вот в этот пул мероприятий, которые проводились с традиционным советом, вошли порядка 70 тысяч молодых ученых. И сегодня одно из важных, так сказать, задач, которая, которая координирует совет, это десятилетие науки и технологии, которые объявил наш президент. В этом году. Напомним, что на сегодняшний день в ассоциацию молодых ученых КФУ входит порядка 40 человек. Последний состав был избран в 2015 году, руководителем которого является Михаил Варфоломеев. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.